Жалкий ответ Еревана на акцию, проведенную в поддержку армии в Баку. После многотысячного шествия в поддержку азербайджанской армии в Баку, Армения решила дать свой, так сказать, адекватный ответ Азербайджану. Как передает ДЭИАС, в соцсетях армянские пользователи с гордостью делятся роликами о якобы аналогичных акциях в Ереване. Как видно на данном видео, на акцию вышли несколько десятков человек набившихся в грузовик и кружащих по улице с грозными лицами. Это забавное шоу, которое продемонстрировали оккупанты, сопровождается автомобильными сигналами, которые должны придать массовости происходящему. А вот кого на акции действительно много, это Зевак.